Друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня я хочу ответить на вопрос нашего подписчика. и Вопрос следующий. Какое еще время будет низкая конкуренция на активы в госкорпорации? Друзья, на этот вопрос очень точно сложно ответить. Но давайте разберемся. Во-первых, торгов много. Есть торги активы госкорпорации. Это абсолютно новая свободная ниша. Помимо них есть еще торги по банкротству, муниципальные торги и так далее. Мы в этой сфере очень давно занимаемся всеми видами торгов. Поэтому мы видели, как начинались торги по банкротству, да, как начинались муниципальные торги и можем сказать, что вот если на торгах по банкротству вот сейчас уже просто кипит все, да, здесь работают и зарабатывают профессионалы, здесь нужно быть с опытом, то на активах в госкорпорации, вот, так же, как когда-то было на торгах по банкротству. И на торгах по банкротству была тишина и штиль, и вот сейчас мы видим абсолютное повторение, когда никого нет. И, конечно же, здесь возникает резонный вопрос, зачем тогда мы об этом рассказываем. Мы прекрасно понимаем, что рано или поздно здесь также появятся профессиональные игроки, которые также заполонят этот рынок активов госкорпораций. И мы решили сделать шаг на опережение. Мы решили заполонить весь этот рынок активов госкорпорации своими игроками. Мы решили научить вас работать покупать имущество со скидкой до 50% и совместно выкупать какие-то интересные объекты. Поэтому мы готовы финансировать ваши сделки да, для того, чтобы как можно больше объектов покупать на этой еще свободной нише, чтобы зарабатывали и вы, и мы. Кроме того, у нас постоянно появляются новые клиенты, которым необходимо покупать какое-то имущество и мы всех не берем, всех клиенты, мы работаем с определенными бюджетами, но вот этих клиентов, которые мы не работаем, мы готовы передавать вам и вы можете заработать здесь, на этой абсолютно пустой нише. поэтому. Сколько продлится отсутствие конкуренции, да, сложно сказать. Могу только сказать, что мы сейчас этим рынком управляем. Мы сейчас набираем сюда команду, поэтому успевайте, пользуйтесь всеми благами, которые сейчас можно получить от этого рынка, от активов госкорпораций. Зарабатывайте. Если у вас есть вопросы, пишите под этим видео, я обязательно на него отвечу. Если вам понравилось... Идеи вместе зарабатывать на активы госкорпорации ставьте класс. Подписывайтесь на наш канал и следите за обновлениями. Всем отличного заработка и всем пока!